Так, приветствую вас всех. Вчера наткнулся вот на такие сайты. Клубника. Домашних устройств. условий не только клубник, но и земляника. Так, чудо сбор еще называют. Сказочный сбор. Сайтов довольно много. Здесь вот их рекламируют. Что 149 рублей всего? Звони, что там получается много дороже. И на всех сайтах. Скидки. Осталось 20 штук, 29 штук, короче, ну, это лохотрон. Я позвонил, заказал, мне предложили получить на почте, заявка, заказ стоил 2 600. Ну, сейчас они могут тот сайт найти, он, видимо, самоликвидировался, не знаю, где было 99 рублей, немножко по-другому выглядел, но их, похожих, очень много, мне кажется, они устанавливаются удаляются. Что я представляю? вот, предлагают Такие упаковочки клубники с землей. Альбион. Так называют они тут. Вот она какая крупная. В ладони три штуки помещается. Хотя мне человек, который звонил мне. Там оставляешь телефон, вот здесь вот. И они сами перезвонят. Он сказал, что это почти сладонь. Там еще сначала наткнулся на статью, где некий дедушка к нему ворвались. С полиции. Ну и стали спрашивать, где он деньги взял, так как поступила информация из налога, что на карту поступило 150 тысяч рублей. но ну, он начал рассказывать, что вот я коломников врачу продаю и так далее. Начал вот гнать такую дичь. Они повелись. Ну, вот такая постоянная статья. Я не знаю, почему-то она у меня в Дзене была в Яндексе рекомендованных, так как официальная информация. Ну, вот. Тут особый состав позже у них. Далее ведутся на это бабушки. Тут везде только хорошие отзывы. это отзывы -то тоже все подставные. Как поливать? Кстати, мне еще сказали, что будет удобрение. Предложили там еще какие-то поливалки заказать. Ну вот, конечно, отказался. Вот, что еще хочу сказать Ну Осталось 29 штук. Заходил вчера и сегодня тоже осталось 29 штук. Ну вот еще такой сайт, экопродукт, голландская клубника. Сталось 22 штуки, у них все время очень мало остается. Звонят, ну полезные клубники, это ладно. Звонят обычно бабушки, я тоже был на одном сайте. С отрицательными отзывами, ну, Там уже люди писали, как они купили эту клубнику. И землянику, там еще где-то грибницы продаются. Вот, сертификаты. Самое интересное я покажу немножко позже, это ладно, потому что там до 6 килограммов клубники через 2-3 недели в течение минимум трех лет будете добывать. Покупать вам на бабушке, порадовать внуку. Вот там были реальные отзывы, вы купили, место клубники выросла редиска. Ну, хотя это э, не стоит того. То есть стоимость, у кого-то клуб, клубника стала расти, но конечно не подоносит, потом она высохла засохла на ютубе я очень мало ушел роликов на эту тему видимо это нечто новый новый лохотрон такой вот дальше что вот она ну, это со ссылкой сейчас покажу Так, тут вот даже вот чат есть можно с Анной пообщаться отвечает на все вопросы там интересно когда позвонили А вот Ученый Ран под руководством, короче, в Эквадоре сказали, что это феномен и так далее. Тут где-то у них даже Нобелевской премии кто-то получил. Так, вот грибы можно заказать. Так, опять это надо брать. Тут адрес, по которому можно найти. Так, ну вот тут еще самое интересное вот это До конца. Акция осталась час. И так он, сколько не захожу, он сбрасывается, начинает заново. Вот оперативная доставка организации называется. Типа вот они якобы работают от нее. Заходим. Вот я ее скопировал. Вот он, и она. Заходим на сайт налоговый. На это уже проверял. Вот. Вот я да, есть такой, такая организация оперативная доставка. Генеральный директор, вот, все такое, получить выписку нажимаем. Итак, открыть файл. Что мы видим? Вот все вроде неплохо. Единственное, ну организация не действует уже практически. принято решение ее исключения из госреестра. То есть они даже не позаботились о том, чтобы указать НН, ГРН какой-нибудь организации. Вот что меня удивило. Вот. Что я, зачем я пишу это видео? Чтобы, если кто увидит, не покупайте, не подавайтесь на эти провокации. Ну, вот если, кстати, я когда позвонил, мне сказали, это такое чудо ягода там. Стоит всего 2 с 2 500 что ли, одна коробочка такая. Но если заплатить еще 100 рублей, 99, то дадут еще одну в подарок. О, да, согласился, адрес сказал. Вот, сказали, что ждать, пока позвонит курьер. Ну и с меня 2 600 плюс там несколько процентов себе почта заберет. Конечно, я за этим заказом не пойду. Но там некоторые пишут, что еще судом пугают, если не забирать заказ. Ну, это ерунда. Но при этом условии, я могу забрать, заплатить, показать, как это все, что это реально лохотрон. Если я на ютубе вижу что-нибудь интересное на своем канале, или количество лайков, которые меня порадуют, или количество подписчиков, или количество просмотров, тогда я реально займусь этим, выкуплю... Посажу и раз в неделю я буду снимать, так как они обещают, что через три недели нажмут вот такие вот ягодки. Кстати, вот здесь у них вот ягоды, эти не показано фотография, как он реально растет на подоконнике. Да, хочу еще добавить, что это не для огорода, а именно хотят, чтобы на подоконнике люди велись, прочитав рекламу, решили, что вот на подоконнике буду выращивать я клубнику которая плодоносит там чуть ли не по 10 кг клубники в день вот такого маленького пакетика ну там сказать что надо пересадить добавить удобрения вот, вот. Вы можете зайти на сайт посмотреть тут они разные самое интересное что телефоны указаны они не отвечают и как я показал вот на примере Организация казнолиповая Кстати, посмотрим, там у Грэн хоть совпадает. Да, у Грэн тоже ее указали. Создана в 2013 году. Так, посмотрим виды деятельности какие. Так, виды деятельности. Торговля розничная вне магазинов. Так. Деятельность. Ну, такая, видимо, да, перевозками занимался. Занималась организацией. Но. Так, почему ее исключают? Ну, инспекция сама приняла решение, видимо, нет движения по счетам, не сдает отчетность. Ну и дохода долгов нет, Ну и вот ее исключили. Но я по своему потом смогу сказать, что клубника так не растет, чтобы вырастить. Есть эти килограммов, ну, считай, ведро клубники, надо довольно постараться, и через три недели она не будет. Такой крупной, вкусной, как они указывают эти чудо-обманщики, лохотрончики. Вот. Смотрите. Мне показалось, что оно обратно меняется. Ну вот тот сайт, на котором я заказывал, я не нашел. Вот здесь вот нет, и, наверное, ну, думаю... То же самое попробуйте позвонить если хотите вот опять она можете пообщаться с этой женщиной мне тоже не интересно Да, мне будет интересно если количество у меня подписчиков или просмотров или лайков увеличится да да ради эксперимента я могу заказать если кому чего я говорю то что если кому то будет интересно тогда они поставят лайки или подпишутся тогда и мне будет интересно тратить свои деньги 2600 меня требуют ну и показать как это растет сегодня буду делать это видео но в принципе -то, не то что ни о чем просто хочу предупредить некоторые бабушки говорить своим бабушкам чтобы сразу скажите чтобы они ничего не заказывали внукам внуков не радовали и не грибами а вот лисичками которые сейчас на подоконнике белые грибы подоконники даже чернику здесь вот они предлагают вот, ни клубникой, ни земляникой. Да, вот. За открытие были минированы Нобелевскую премию. Да, вот такие вот у нас обманщики раз, живут в России. Может даже не в России, я не знаю. Вот на ну, все. До новых встреч.